Рады приветствовать вас в личном кабинете Bintrade Club. В самом начале мы предлагаем воспользоваться демо-счетом в размере 50 тысяч рублей и изучить все возможности сервиса на практике. На странице торговли вы видите график, который отражает движение цены в реальном времени. В верхнем левом углу экрана вы найдете все доступные для торговли валютные пары. Возле каждой валютной пары есть свой процент доходности. Также у вас есть возможность перемещать валютные пары и добавлять их в избранное. Для того, чтобы начать торговлю, вам необходимо указать время экспирации, ввести сумму сделки и выбрать один из двух вариантов движения цены — рост или снижение. В левой части экрана расположено меню с настройками платформы и ее дополнениями. Здесь вы можете выбрать тип графика и установить временной период. Инструменты анализа позволяют грамотно спрогнозировать движение цены. Вы можете менять стиль, толщину и цвет линий, добавлять текст к инструментам для удобного использования. Так, настроив инструмент «Горизонтальная линия», вы можете отметить самые важные для себя уровни поддержки и сопротивления. Индикаторы — это инструменты, которые дают информацию о текущих тенденциях цен. Например, индикатор RSI, индекс относительной силы, определяет силу изменения цены за определенный период. Этот период можно изменять. Мы даем бесплатную возможность участия в турнирах. Победители забирают денежные призы. В своем профиле вы можете отслеживать статус и привилегии, а также просматривать историю торговли и транзакций. Пополнить счет или вывести средства можно без процентов любым удобным способом на банковскую карту или электронный кошелек. Зарабатывай на платформе BinTrade Club. Анимационные ролики Line Space. Современный метод продвижения бизнеса.